Всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать два сайта буквально вчера я делал на них видеообзоры обзоры и хочу здесь вывести прибыль показать еще раз что они платят первый сайт называется bnb city здесь можно зарабатывать без вложений каждые 4 минуты здесь заходим нажимаем кнопочку клеем разгадываем капчу и ждем еще четыре минуты и далее вот нажимаем клеймера задаваем капчу минималка здесь на вывод 0.205 BNB. у меня вот на балансе 0.206. по нынешнему курсу это 2 доллара довольно таки неплохо с сайта там где можно заработать деньги без вложений также здесь можно зарабатывать и с вложениями покупая дома вот первый дом он стоит вот 0.05 BNB Второй дом стоит 0.2 BNB Третий дом вот 0.5 BNB Ну и так далее И работают они по 19 дней И также нам нужно будет сюда заходить И нажимать кнопочку claim Также кто умеет писать ботов Можете без вложений здесь вот написать бота Каждые 4 минуты он будет нажимать кнопочку claim И зарабатывать BNB Без вложения Давайте проверим его на платежеспособность нажимаем вот там где депозит выбираю здесь вывести средства и вписываем сумму сейчас мы всю сумму пропишем которая у нас на балансе и посмотрим как быстро мне придет выплата и нажимаю кнопочку поет Итак, так все успешно видим деньги списались на балансе по нулям также можно посмотреть здесь последние выплаты так как же это посмотреть давайте обновим страничку ну еще нету давайте вот запомним вот это все и посмотрим давайте еще время вот время 1241 это что касается этого сайта Другой сайт называется он Криптовин, и здесь также можно зарабатывать без вложений в разделе от кран, Faucet и можно зарабатывать с вложениями, давайте сейчас я закажу выплату, и здесь я выплату делаю на крипто кошелек Pay. мы закажем вот так вот 1000, нажимаем здесь выплату, и так вот она выплата 1304 сатоши смотрим на крипто кошельке фауцэпэй я здесь вывожу периодически вот видим все инстантом платится также я вам хочу показать здесь я сделал инвестицию в биткоине я здесь купил вот 164 акции под 07 процентов ежедневно вот мой профит который я вывел я уже здесь почти уже окупился и я вот решил понемножку буду здесь докупать акцию. Потому я оставил вот депозит тысячу сатош. Вот нажимаю одну акцию купить. Теперь у меня вот на балансе 165 акций и мой заработок ежедневный получается 1155 сатош в неделю это восемьдесят сатош в месяц это пятьдесят и за весь период получается я заработаю 207 тысяч 900 сатош так переходим на BNB. обновим страничку ну еще ничего не пришло здесь ничего еще не обновилось здесь по идее Последняя вот транзакция. Итак, я продолжаю данное видео. Вот моя выплата. 0,740. 36 вот секунд. 0,06 BNB. Вот транзакция. Можете посмотреть вот транзакцию. Дальше. Идем вот в депозиты. Поет. И вот она выплата. Видите? 0,740. То есть статистика здесь правдивая. Можно ей верить, так как вот я получил только что выплату. И вот на бирже Binance мне пришло все без комиссии. Все до центика. Мне пришло это 2 доллара. Я заработал без вложений. Конечно, за счет партнерской программы. Сам бы я не заработал. Также я опубликовал пост в Телеграме, что здесь минимальную выплату можно набрать за 3 дня. Но это если быть роботом. Если быть роботом, то можно набрать, в принципе, и за 3 дня. Ну, пусть там чуть-чуть более. Создать бота, короче, сделать. Он будет кликать, там иногда капчу разгадывать. 3-4 дня можно насобирать. И вот здесь вот сам админ, я вот исходя из этого, я вот считал, он пишет, что здесь можно минималку насобирать. Точнее, не минималку, а... 0.202 BNB можно насобирать за один день. И я еще задавал вопрос администрации. Вот, перешел в Telegram, у них здесь все на английском, 870 человек. Я там задал вопрос, какой регламент на выплату? Он мне ответил 24 часа. Вот такие, друзья, два крана, два способа заработка криптовалюты. Без вложений и с вложениями. Кому они интересны, все ссылки будут в описании. Всем желаю хорошего дня и всем пока.